Фабрика садового декора предлагает декоративные крышки люков. Они являются украшением дачного участка, маскируют колодцы, люки, септики, садовые розетки и любые неровности ландшафта. Изготовлены из композитного материала, он влагостойкий, удар прочный, хорошо переносит холод, поэтому нет необходимости убирать крышки на зиму в дом. Имеют различные оформления, скульптуры, фигурки животных, кашпо для цветов, пни, камни и звери. Крышки люков представлены тремя стилистическими направлениями – имитация спилов деревьев, камни валуны и сказочные сюжеты. Диаметр представлен разный от 60 до 150 сантиметров. То есть на весь размерный ряд существующих заводских крышек для люков канализации, колодцев или септиков. Выбирайте крышки для люков и септиков на фабрике